Приветствуем вас, уважаемые трейдеры и партнеры. Сегодня у нас в гостях успешный трейдер, управляющий колоссальной суммой, владелец собственной школы трейдинга New Wave. Денис Ковач. Денис, приветствую вас. Большое спасибо, что смогли найти время, уделить его нам. Да, приветствую вас. Спасибо за приглашение тоже поделиться частичкой своего опыта, своих знаний, каких-то идей. На самом деле вопросов накопилось достаточно. И первое, что хотелось бы узнать скажем так, вопрос за тысячу это вопрос про личную жизнь. Uh, <свят> У ну, успешного трейдера личная жизнь, она всегда находится за какой-то завесой, и с твоего позволения сегодня давай ее попробуем немножко приоткрыть. Uh, если прямо сейчас в Google написать «Денис Ковач», то очень легко можно найти uh, видео, которое будет называться «Форекс». «Семейное дело», интервью Дениса и Ирины Ковач. Я так понимаю, Ирина – это твоя супруга? Да, да, правильно. И неужели вот удалось совместить общее увлечение, вот будучи супружеской парой? Как она, в принципе, относится к финансовым рынкам? А, ну, смотри, во-первых, по моему глубокому убеждению, трейдер – это, безусловно, человек достаточно одинокий, как ни крути. И здесь не важно, на самом деле, женат трейдер или не женат – это не важно. Дело в том, что то количество времени, которое мы проводим перед монитором за анализом графиков, за торговлей, здесь, пожалуй, это больше всего требует жена меня именно конкретно к моему делу. Пожалуй, название что «Форекс – семейное дело» в нашем личном случае, оно ну, не совсем объективно, потому что все-таки трейдер в нашей семье исключительно только я и своей супруге изначально, когда она пыталась тоже спрашивать у меня как-то, а чем ты там занимаешься вот, с точки зрения интереса, то есть как профессионального, то есть, хотела немножко в этом поучаствовать, так mm -hmm. это назовем. Вот. И я на отрез запретил абсолютно это делать. Я говорю, нет. Я говорю, в семье должен быть только один псих. И это я. Сво свою эту роль я никому не отдам. Поэтому, пожалуйста, ты оставайся вот такой, какой ты есть, занимайся своими делами. Я тебе буду помогать именно в твоем деле. А что касается вот именно трейдинга, инвестиций и подобных финансовых вообще вещей, это вот исключительно будет моя прерогатива. Uh -huh. Пускай нервничать должен только один человек. Второй пускай остается всегда в трезвом уме. А у нас, в принципе, как таковой завесы тайны, пожалуй, нету. То есть у меня личная жизнь, я бы не сказал, что она прям под какими то семью печатями, потому что мы достаточно активно и часто путешествуем. И в Инстаграме тоже можно следить очень легко, буквально, мой перемещение тоже, как оно происходит. Mm -hmm. вот И живем мы в, не в одной стране. То есть мы изначально родом с Украины, причем с одной области даже. Я в Днепропетровской родился. Ира родилась в Днепропетровской области, в небольшом городке. И а, сейчас вот проживаем на, на данный момент в Батуми. То есть тоже, в принципе, это не самый ближний свет mm -hmm. э, под, ну, относительно Украины. И, а, в принципе, вот как трейдинг семейное дело нравится прежде всего тем, что это дают свободу, то есть это однозначно вот у меня всегда трейдинг ассоциируется со свободой то есть это не работа я бы не назвал трейдинг работой лично для себя для меня это вот стиль жизни, потому что где бы я ни был, сегодня могу быть в Китае, завтра могу быть в Таиланде, послезавтра обратно возвращаюсь в Грузию то все равно я постоянно на связи с телефона, то есть смотрю, там как мои ребята торгуют, как… Держишь руку на торги. Да, да. ну Я не могу без этого. У меня начинается какая-то, вот если я дня три не построю котировки, у меня начинается какая-то ломка, вот дискомфорт происходит. Поэтому да, ну это, это уже именно часть жизни, стиль жизни. Я так понимаю, что, как ты сказал, ты приехал в Батуми, в да. Грузию из Украины. Да, а почему именно Батуми? А, так получилось, что… Взяли там квартиру еще в 2015 году, пока там сделали ремонт. В общем, в 2016 году решили как-то провести лето в Грузии. И поначалу это как было? Приехали там на два месяца в 2016 году, пожили, посмотрели. Ну да, прикольно, интересно. В нашей профессии она все-таки не такая уж и простая. Я бы сказала, она адски сложная. И когда выходишь на балкон, а у тебя слева море, справа горы. Это в любом случае, как ни крути, какая обстановка на рынке не была. Это все равно у тебя вызывает какое-то внутреннее состояние внутреннего баланса, равновесия и все равно успокаивает в любом случае. Вот. И таким образом потом в 2017 году, в 2018 году оставались на три месяца, на 4 месяца, а потом в итоге с большими пакованами и огромным перевесом уже прилетели, и сейчас вот живем с конца мая месяца, и в Украину, может, к вернемся разве что в конце декабря, буквально на месяц, и обратно тоже уедем, потому что все-таки приятно, когда на улице, скажем, лежит, Например, снег, это в Украине все такое вот уже серое, мрачное, опали листья, а выходишь в Батуми на улицу, солнце светит, январь, плюс 10, море рядом, все зеленое. как ни крути, эстетическое удовольствие все равно в этом присутствует. Традиционный вопрос, который мы задаем всем, почему Amarkets? Что послужило решающим аргументом, благодаря которому ты решил, что? А Markets ⁇ это твой надежный партнер. Изначально мне о посоветовал тоже мой хороший трейдер, партнер, тоже приятный очень человек. И он с Маркесом на порядок дольше, естественно, и знакомый, сотрудничает. Изначально он мне предлагал, я еще говорил: типа, ну ладно, я уже и на ЦМ торгую. То есть я говорю: у меня есть брокер, зачем мне еще один? Говорит: ну ты попробуй, посмотри, а там уже решишь. То есть, тебя в любом случае никто не заставляет, трейдеры заставить что-то сделать невозможно. Говорит, ты посмотри, а там уже просто примешь свое решение: стоит, не стоит. Потому что все-таки у меня есть, ну их так называют свои люди, это имеется там клиенты, это друзья, то есть многие мои клиенты уже и друзьями стали, уже и в гости приезжали. Естественно, часто очень спрашивают там, а через какого брокера торговать, то есть кого ты посоветуешь? Я же не могу тоже там советовать неизвестно кого, не разобравшись самому. То есть прежде всего это будет минус мне, потому что с меня спросят, совет пошел от меня. И так как я выступаю прежде всего как публичное лицо, поэтому должен соответственно отвечать, собственно, своим же именем, своей можно сказать, головой э, за качество этого продукта. Когда он посоветовал, я решил просто сам проверить. То есть, собственно, терминал посмотрел, какие возможности, там, скажем, ввода, вывода, как они быстро делаются, как происходит исполнение ордеров, то есть, ну, no DLNDS, NDDS-система, то есть, как, как все это функционирует, тип счетов и так далее. И, собственно, пришел к выводу, что, а почему бы и да. Потому что сейчас, к сожалению, развилось очень много псевдоброкеров, потому что на самом деле получить ту же самую лицензию, это не составляет в принципе большого труда, а вот предоставить качественные услуги, это уже совершенно другой вопрос, совершенно другого уровня. Вот. Поэтому, естественно, я пособирал данные, то есть э, отзывы, например, те, что пишут в инете, они далеко не всегда объективны, потому что существует большое количество сайтов, на которых фрилансеры продают свои услуги, там, напишу отзыв или еще что-нибудь, там, за 5-5 копеек напишут что угодно, поэтому э, я не считаю, что это является какой-то объективной информацией, объективная информация должна исходить именно из тех трейдеров, кто конкретно там, с определенным брокером или с определенным там, не знаю, управляющим или еще с кем-нибудь сталкивался лично и может свои впечатления после работы уже рассказать, то есть человек непосредственно именно с этой сферы. Тогда да, тогда уже это будет объективная инфа. И я пособирал сведения именно у своих партнеров, которым я лично доверяю, то есть не кто-то неизвестные, непонятные, а конкретно люди, с которыми я и работаю, и доверяю, вместе вебинары проводили. Вот, и когда я понял, что да, действительно есть хорошие возможности для трейдеров здесь быть, плюс еще там разные плюхи тоже приятные, брокер предоставляет, то да, почему бы да? И после этого, да, начал рекомендовать, негатива никакого не было. Вот я постоянно на связи тоже со своими ребятами спрашивал, как у вас торговля, как исполнение ордеров, есть ли какие-то проскальзывания, рекуды и, и, и, и так далее. То есть как ведет себя брокер, котировки ведут себя именно во время важных новостей, там, скажем, процентная ставка ФРС там, или еще что-нибудь там на нонках и прочее. Говорю, ну, проблем никаких не было, поэтому я всем доволен. Что бы в этой связи ты мог бы и... посоветовать другим партнерам, которые прямо а сейчас задумываются о том, чтобы начать зарабатывать вместе с нашей компанией. Ну, для начала, прежде всего, это самим пощупать. Не, нельзя советовать продукт, не потрогав его лично. Во всех местах совсем со всех есть, со собой, не, не повертеть. Нужно это пропустить через себя, а потом уже, когда лично убедился, тогда уже только можно советовать. Естественно, я, ну, я никогда не буду советовать что-то, я считаю, любой здравомыслящий человек не будет что-то советовать, не попробовав это лично и не протестировав на себе. Поэтому прежде всего пропустить через себя, посмотреть, показать, объяснить, то есть донести детально, в чем конкретно заключается разница там, между, скажем, Amarkis и другими брокерами, и пускай человек сам принимает решение. То есть наше дело просто рекомендовать, мы же не забираем человека деньги. Не не приносим сюда, ну что это такое, также же дела не делаются. Нет, мы просто говорим, что вот я торгую здесь, хочешь со мной? Пожалуйста. Вот есть, есть такой вариант. А человек уже, если заромыслящий, он сам попробует, пощупает, там, заведет небольшой депозит, погоняет его сделки немножко, посмотрит, там, вот вывод, оп, все нормально, все хорошо, и тогда уже можно переходить а, в полноценную торговлю. Денис, совсем недавно у себя в Фейсбуке ты проводил опрос, как трейдеры может быть, даже некоторые инвесторы относятся к советникам торговым. Да. И самый популярный ответ был то, что ну, негативно, скажем, не доверяют им и так далее. Вопрос, как сам относишься к ним, что о них думаешь, используешь ли в своей торговле, есть ли какой-то советник, который, может быть, стал Граалем? Ну, во-первых, слово Грааль, конечно, это уже скажем, некий метафорический смысл уже в нем заложен. На самом деле, грали, естественно, в торговле, сам прекрасно знаешь, его нет и быть не может. Единственное, Горайль находится вот здесь, и все. В другом месте он никак не может быть, его не автоматизировать. Касательно моего личного опыта с советниками, да, я, пожалуй, как и многие другие, начинал свой трейдерский путь тоже советников, тоже пробовал их разные варианты. Это были Мартингейлы, это были антимартингейлы, это были трендовые, это были флетовые. В общем, проще сказать, чего не пробовал, наверное. Но мой опыт я не могу назвать сильно положительным позитивным в этой сфере я пришел к тому что мне лично ручная торговля больше импонирует хотя я вот знаю например среди моих учеников среди моих клиентов тоже вот есть люди которые достаточно активно используются именно алготрейдинг, то есть торговлю советниками но нужно сразу четко понимать одну простую вещь не существует такого советника который бы полностью на автопилоте зарабатывал тебе деньги. Такого нет. Это как в серии «печатный станок», который просто приходишь, кнопочку нажал, и тебе будут выплевывать от, оттуда деньги. Нет, такого, конечно, нет и быть не может. За любым советником, я считаю, нужно следить, нужно отслеживать момент каких-нибудь важных новостей, Там, например, тот же самый Brexit, процентная ставка, потому что неизвестно, как советник сможет отработать подобные моменты, и если это, не дай бог, будет, например, тоже же Мартингейл, то может попасть, например, как ситуации, когда отвязка евро от франка была, думаю, всем прекрасно. Мы понимаем, черт многих бей, это да. закончилось. Да, то есть это некие форс-мажорные обстоятельства, но их всегда нужно в риск закладывать. Поэтому я лично считаю, что все-таки голову трейдера, его мозги, его ум и также, что немаловажно, интуицию все-таки не одна... Алгосистема, а ни один алгоритм это не заменит. Абсолютно никак. Поэтому ну, я лично больше, это чисто мое субъективное. Я отношусь именно к трейдерам, которые торгуют исключительно вручную, без помощи советников, скриптов и так далее. То есть я чисто за ручную трейдинг. Но я вовсе не отрицаю алготрейдинг. Главное, чтобы это делать с умом, с ограниченными рисками. Если человек на этом зарабатывает, ну, да, пожалуйста. А, вот ты длительное время находишься уже в Грузии. Да. Можешь ли ты как-нибудь в двух словах охарактеризовать трейдеров из Украины, трейдеров из Грузии, может быть, какой то скажем, из той же, исходя ментальности, особое отношение к трейдингу и, возможно, даже к такому способу заработка? На самом деле, да, могу, и причем не по наслышке, потому что у меня есть знакомые трейдеры именно с Грузией, конкретно есть с Батуми, есть с Тбилиси, причем люди, которые занимаются именно проб-трейдингом, которые торгуют на CME, которые торгуют на NICE в том числе, и разница на самом деле есть. То есть первая часть твоего вопроса была касательно общей ментальности. Безусловно, это очень темпераментный народ, и именно этот темперамент он в трейдинге тоже проявляется, в каком плане? Грузины больше, все-таки более азартные, я бы сказал, потому что все-таки в Грузии разрешенный горный бизнес, много казино, по-моему, штук 12 сейчас находится только на территории Батуми и планируется еще открыть около 30 в ближайшие несколько лет. И таким образом азарт, он еще больше подстегивается. То есть, безусловно, люди азартные и а, к рискам относятся ну, легче, чем мы. Поэтому такая разница. Это точно, если это то, что вот я лично видел своими глазами, я об этом могу точно говорить. Я знаю, что ты очень много путешествуешь. Какую страну хотел бы посетить следующий? А, следующий я очень хочу Вьетнам. Вот мне очень понравилась Азия, в частности вот именно Таиланд, просто бомба. Ну, я, наверное, потому что еще Совпало так, что в Таиланде у нас было свадебное путешествие. Вот, и пока находились на Пхукете, еще плавали 11 островов рядом, там, провинция Краби были в, на Пипьедоне и ближайший архипелаг. И таким образом, вот, как-то мне в Таиланд вообще походил mm -hmm. шикарное место, и еда шикарная люди такие, как ее называют, страна улыбок. Поэтому, как, как ни крути, идешь, а тебе. Все вот так вот в ответ улыбаются, это все равно ну, это приятно в любом случае. Какое-то вот внутреннее состояние, какой-то перманентной радости можно это назвать. И а, Поэтому вот аналогичное в принципе, впечатление услышал от своих друзей, которые а, посещали Вьетнам. И вот очень хочу тоже туда потому что все-таки природа похожа, люди похожи. В общем, люблю колоритные места. Ну а что можешь сказать про Черногорию? Природа, безусловно, здесь красивая, хорошая, посмотрю еще морское тоже побережье, как, как мне многие знакомые уже рекомендовали посетить места, поэтому у меня уже такой определенный списочек есть, куда нужно обязательно съездить, пос посмотреть. Это, да, стараться. Будва это Москва, как говорится, поэтому в эти места обязательно тоже поеду и тогда уже могу как-то объективнее это все оценить, потому что сейчас, к сожалению, это, знаешь, как увидеть даже не одну сторону медали, а половинку стороны этой медали и рассуждать о всей э, монете в целиком, то есть тут Чуть сложно. Но ну, в целом впечатление о людях во всяком случае позитивное. То есть люди не агрессивные, но какие-то все большие. Это то, что первое после Грузии бросает глаза. Грузины, как правило, невысокого роста, такие компактные, назовем. А здесь я сам себя чувствую компактным, как-то аж так вот скукоживалось, потому что такие на головы же девушки на полголовы вышли, меня как-то не привык к этому, если честно. Ты знаешь, все трейдеры успешные. Тем более, наверное, сталкиваются с какой-то периодической полосой, черной, когда да. принимают не совсем верные инвестиционные решения, когда работают, претерпевают просадки и так далее. Какой была самой большой неудачей вот в плане трейдинга с твоей стороны? И как ты лично работаешь со стрессом, который связан, возможно, с просадками? Самая большая, скажем, ошибка, я считаю, трейдера прежде всего, из-за чего происходит вот эта черная полоса, из-за чего происходит серия убытков – это переторгованность. Однозначно. Почему? Потому что, когда трейдер входит в так называемый отрицательный тильт, и у него начинается переторгованность, он уже перестает быть трейдером, он уже становится игроком. И трейдинг перестает как таково быть торговлей, он превращается в игру. И трейдер пытается вот свои неудачи, которые неудачные сделки, которые были, он их пытается компенсировать, отбить. Пытается заходить там, где по алгоритму он не должен заходить. То есть это уже чисто психологическая фишка отрицательного тильта. И, естественно, это приводит к серии убытков. У меня, например, такие моменты были, я, собственно, мое лично сейчас считаю самое слабое место, в трейдинге это именно психология это то что конкретно у меня и по большому счету у многих трейдеров тоже а, моменты психологии в том плане что а бывает появляется там например две-три убыточные сделки не обязательно по одному инструменту может произойти так что вошли скажем в ряд а, валютных пар и а, в долларовые и какая-то новость вышла по доллару, а все, все сделки были одной направленности. И резко идет, идут все сделки против себя. И если выбиваешь, потом сидишь, так вот голову чешешь, думаешь, блин, почему я там не закрыл, почему я то не сделал, почему я это не сделал. И появляется некая боязнь уже входа в сделку, и в голове мысль, а вдруг опять будет то же самое. И начинаешь искать моменты, чтобы не было такого, чтобы как-то это все поменять. Вот этот момент и есть, переторгованность в совокупности с отрицательным тильтом. И именно этот момент приводит к убыткам. У меня такое, если бывает, то буквально ну, раз в год, не чаще. Поначалу, когда я только начал заниматься трейдингом, меня, к сожалению, совершенно неправильно научили с точки зрения money management. к сожалению, многие трейдеры недооценивают вообще понятие денежный менеджмент, риск менеджмент, недооценивают, потому что, многие ну, я даже считаю... Не знают. Понять. Но это тогда не трейдеры, это игроки. То есть игрокам это не нужно знать. Трейдерам это нужно знать в первую очередь. Uh -huh. И как минимум 50% успеха зависит именно от money Неважно, где ты вошел, неважно даже, где ты вышел. Вопрос в том, как ты управляешь рисками. Потому что можно даже при, по сути, неграмотной торговле, но грамотном управлении риском все равно оставаться в плюсе. В любом случае. Поэтому никогда не стоит недооценивать моменты именно uh -huh. управления капиталом. И вот лично, что я могу сказать по поводу своего опыта и то, как я с этим борюсь, я всегда стараюсь отвлекаться. То есть однозначно для себя понял одну простую вещь. Если я вижу, что начинаю, знаешь, загоняться, и либо кто-то из моих партнеров тоже, кто в торговле вместе со мной, мы командой торгуем, начинает тоже загоняться, я говорю, так, вау, все, давай поспокойней, пойди погуляй, отдохни, завтра продолжишь. То есть вот этот момент нужно четко рубить его на корню, потому что и... Это как, как опухоль, которую если сразу же не начнешь лечить, она начнет паразитировать и на другие ткани. Точно так же в трейдинге и переторгованность. То есть, когда человек начинает загоняться, его нужно сразу же рубить. Пусть отдохнет голова как-то осветлеет, и после этого уже только можно спокойно продолжить на светлую, трезвую голову уже без каких-то моментов тильта и старых воспоминаний от прошлых трейдеров. Поэтому нужно отвлекаться однозначно. Ну, резюмируя то, что ты сказал, прошу тебя как успешного трейдера подтвердить, что убыточные сделки, просадки – это абсолютно нормальная практика на финансовых рынках, и в этом нет ничего критичного. Ну а как иначе, в любом случае трейдинг это прежде всего рисковое занятие, то есть мы работаем с риском всегда. И поэтому, конечно, наши убытки, они есть, они будут у всех. Не бывает безубыточных трейдеров. Не бывает. Никогда не было, нет и не будет. Потому что у таких трейдеров, которые называют себя безубыточными, у них, как, как правило, есть всего один стоп размером с его депозит. Да, и все. Всегда скептически. Да, такого рода. Конечно, это, конечно. Потому что любой здравомыслящий трейдер понимает, что это абсолютно естественный процесс. Это как ребенок, который учится ходить, он не может сразу встать и пойти ни разу не упав. Точно так же в трейдинге. нужно быть к этому готовым абсолютно, что убытки есть, убытки будут, и это нормальный процесс. Самое главное, чтобы прибыльные позиции они в любом случае перекрывали убыточные или серию угу. убыточных позиций. Это самое важное. Все, остальное уже это, как говорится, дело техники. Я видел информацию у тебя в Инстаграме, даже пост, который ты написал следующее, что автомобили Тебя абсолютно никак не интересует. Я могу сделать вывод уже о том, что ты сказал, что ты очень любишь путешествия. Да, это правда. Но я ни за что не поверю, что у такого человека, как ты, нет какого-нибудь хобби. Вот чем ты увлекаешься еще, помимо финансовых рынков и путешествий? Ну, во-первых, финансовый рынок для меня изначально начинался как хобби, потом стал стилем жизни. Да, но безусловно, от этого нужно отвлекаться, иначе можно просто с ума сойти. Это, это факт. Я люблю фотографировать, ну, чего уж там лукавить, фотографироваться. И это тоже, ну, в целом, фото мне нравится. А активное путешествие мне тоже нравится. То есть, когда ты приезжаешь в новую страну, в новый город, ты, в принципе, проживаешь, наверное, новую жизнь каждый, каждый раз. Потому что это новые впечатления, они в любом случае всегда яркие. Иногда яркость красок бывает позитивной, иногда бывает немножко э, с негативом. Ну, это в любом случае яркие краски, как, как ни крути. И каждый раз, проживая эти новые моменты, ты как бы и заряжаешься по-новому, и таким образом проживаешь кусочек новой жизни. И потом я, честно вот мое действительно такое а, пожалуй сокровенное желание это в старости сидеть у вот такой вот на кресле качалки поп попивать в так вот чай может что покрепче не знаю какая будет старость вот и чтобы внуки рядом такие сидели говорят, деда деда расскажи как ты там в Сеуле гулял говорят ну слушайте ребята то есть ну чтобы можно было действительно что-то рассказать чтобы жизнь не прошла просто мимо, а потом оглянулся и понял, что а сколько возможностей было упущено из-за этой работы. Вот, поэтому мне не хочется быть в итоге стариком, преисполненным одиночества, и поэтому хочется посмотреть, пока есть возможность, по максимуму. Uh -huh. Поэтому, пожалуй, да, хобби — это вот фотография и путешествие. Это однозначно. Денис, ты являешься владельцем школы трейдинга New да. Wave. Хотелось бы спросить, когда вот пришло осознание, что твоего багажа знаний достаточно, чтобы учить других людей? И когда возникла вот эта вот потребность делиться этими знаниями? Я даже хорошо помню, это был 2012 год, и на тот момент я вообще не собирался никого обучать, я не хотел этого изначально. У меня на протяжении где-то год или даже полутора лет очень многие трейдеры, я входил тогда в различные трейдерские чаты, они в основном в скайпе тогда еще были, еще не телеграммы, ничего не существовало. И в скайпе очень многие тоже там спрашивали, делились мнениями, разметками, входами, ну, собственно, как сейчас это происходит. И я показывал свои наработки, очень много у меня было тогда математических паттернов сделанных, то есть там и FIBA паттерны были, и разные. А ценно-временные паттерны создавал и вообще много многое другое и просто показывал люди видели что действительно очень хорошая отработка происходила вот и посмотрели мол а как ты это делаешь как ты это Говорит, да ну я там в двух словах то то то и в общем мне в личку такое огромное количество людей писало мол типа можешь научить ну в общем меня честно достали до такой степени что решил что мне проще один раз там выделить месяц показать что и как я делаю и чем вот так вот в личку каждый раз отвечать и я так подумал ну в любом случае это потраченное время Деньги как, как ни крути, поэтому почему я это должен все делать бесплатно. Бесплатно я давал очень много всего, и сейчас, и сейчас продолжаю тоже очень много материалов давать бесплатно, за которые даже вот, там другие коучи берут достаточно большие деньги. Я все это делаю бесплатно, потому что ну, мне по принципу я очень много делюсь, потому что в свое время мне многого не дали. Поэтому я стараюсь начинающим трейдерам дать гораздо больше, чем дали мне изначально. Хотя на первых порах даже все это бесплатно. И когда я показал людям, то есть, что и как я делаю, им настолько это зашло, насколько им это понравилось. И мы начали потом проситься еще, еще, еще. Ну, я подумал, ну ладно, если вы так хотите. Мне как бы не сложно. Я понял, что, наверное, это у меня от мамы. Она у меня профессор как раз в медакадемии и также преподает. Я так подумал, что, а почему бы и нет, можно и попробовать, вдруг понравится. И что самое интересное, я понял одну простую истину. Когда ты другим людям доносишь информацию, ты ее гораздо лучше узнаешь сам. И я начал замечать э, такие тонкости в алгоритмах, такие нюансы, э, которые я раньше вообще не замечал. И, соответственно, я, обучая кого-то, я учился сам. Вот. Это действительно так, это то, что я прочувствовал на личном опыте, и поэтому я считаю, что благодаря тому, что я провожу обучение, я сам значительно вырос не просто как преподаватель коуча, а именно как трейдер. Можешь выделить несколько качеств, которыми должен обладать трейдер, стремящийся к успеху? Тебе честно сказать? Конечно. Терпение, терпение, терпение, терпение и еще раз терпение. Вот я считаю, это просто, наверное, это на о себе, потому что... Вот порой бывают даже такие реально позиции, которые вроде как и непонятно пойдут, не пойдут в плюс, но ты видишь алгоритм, четко понимаешь, что да, с большей долей вероятности они э, могут тебе принести хорошую прибыль, но выходишь раньше времени или вообще закрываешь там в ноль или там маленький плюс, плюс, минус, а просто потому что не хватило обычного терпения. И потом в итоге там, через час, через два часа, через сутки эта сделка четко идет куда нужно. Сидишь такую себя думаешь, зачем я лес? реально понимаешь, вот это есть момент переторгованности, и реально понимаешь, что лучше бы я сходил где-нибудь вот по красивой местности погулял, чем я сидел перед монитором, результат был бы намного лучше. Поэтому могу еще дать небольшой совет трейдерам, находитесь как можно меньше возле монитора, <laughs> поверьте, вам депозит за это скажет спасибо. Я знаю, что когда-то там давно ты работал страховым агентом. И молоды, очень, очень интересно, когда происходит этот переломный момент, когда ты решила, что все, с этим довольно, когда ты решил сделать финансовые рынки своим основным источником дохода и полностью себя им посвятить. Смотри, на самом деле у меня переломного момента вообще не было. Объясню почему. Дело в том, что я ни дня в своей жизни не работал на кого-то. То есть я как-то этот момент... Проскочил очень быстро. То есть, я правда действительно говорю, что ни разу, ни одного дня в жизни не работал в офисе. Я не ходил на наемную работу, там, не знаю, на заводы, в ресторан или, или еще куда-нибудь, именно в качестве работника. Я всегда вот как-то был. Знаешь, свободолюбивым человеком. Я на тот момент еще мне было тогда 18 лет, я еще не знал, чем я буду заниматься. То есть, ну, Мне кажется, наверное, никто в 18 лет точно не знает, кем, кем он будет. Тем более, изначально я должен был быть вообще пластическим хирургом. Да, понятно, в чем связь между пластическим хирургом и финансовыми рынками. Ответ простой вообще ни в чем. Абсолютно никакой. Просто так. есть медицинское образование, нет. Или было в планах? Я, скажем, закончил медлицей, но дальше в медакадемию поступать не стал, так как понял, что медицина это не мое. У меня, конечно, родители не были в восторге, потому что у меня целое поколение династии, все врачи. Один только я, не от мира сего, решил на этом династию закончить. Скажем, дружно, достаточно. У нас Врачей хватило, теперь надо деньги зарабатывать. Вот. И поэтому. А, просто как одна из возможностей была, я не, не называю это работой абсолютно, нет, это была скорее подработка. То есть страховой агент предлагал там, услуги страхования, там, накопительное страхование жизни. Страхование, там, имущество и, и так далее. То есть я не могу назвать это серьезной работой именно в моем понимании, на тот момент, как у меня это было. Безусловно, есть люди, которые на этом делают большие деньги, уважаемые. Все, да, я не говорю, что эта работа плохая. Нет, я говорю, именно мое на тот момент отношение. То есть я был достаточно ну так, легкомыслен в этом плане. И зато. Благодаря этой работе у меня получилась чисто случайная встреча, которая, пожалуй, задала абсолютно другой вектор в моей жизни. Эта случайная встреча свела меня с человеком, который на тот момент, я очень хорошо это помню, он а, торговал акциями Макдональдса, АйДжи, Фэнни Мэй и Фредди Мак. На тот момент я еще таких слов вообще не знал. Думаю, что это за матьюки какие-то непонятные. О чем он мне вообще говорит? Каким Макдональдсом он торгует? Я помимо пойти бургер купить и продать его в другом месте. Ладно, эту торговлю назовем с Макдональдсом. Но что такое акции, ценные бумаги? Для меня это было сегодня, как в фильмах показывают, бумажками бегают, куча психопатов. Вот так вот орут о чем-то непонятно о чем. И бумажками кидаются. Все. На этом мое мои знания о трейдинге заканчивались. И как-то вот начал потихоньку вникать, вникать, пробовал, пробовать разобраться и спросил, а если ли какое-нибудь обучение у нас в городе, в Днепропетровске. Он говорит, да, действительно есть, у меня там знакомый, он открывает типа курсы такие совсем базовые, то есть совсем начальные знания, говорит, а там уже посмотришь, то есть понравится, да, не понравится. ну просто как, как минимум хотя бы попробуешь, то есть это ничего такого. Там курс на тот момент, помню, 100 долларов стоили. Еще там сейчас я уже, конечно, понимаю, что это настолько базовые знания, которые я мог взять любую книжку там к там, того же Билли Вильямса там, или а, Стива Нисона спокойно ее там прочитать. Я в принципе весь этот багаж знаний уже имел. И таким образом увидел, посмотрел, и мне настолько это включило мне настолько это реально понравилось, я действительно вдохновился. Мне тогда было как раз 19 лет, мне еще даже 20 лет не стукнуло, то есть я совсем еще юный молодой был. А уже в 2009 году, в марте, как раз торговал на Насе, это торговал в основном акциями, которые там копейки стоили. На тот момент это 2009 год, в март месяц, акции стоили просто. Ну... Сейчас чай стоит, наверное, столько, сколько стоило тогда акции. И мне повезло. Я этого ну, не, не исключаю и не стесняюсь говорить, мне реально очень повезло. Потому что я попал в самый разгар кризиса, на самое дно. Какую акцию не купи, она все равно выстрелит. Я допускаю, что одна из историй твоего успеха, того, как ты сделал солидный капитал, это как раз акция AIG. Да, Ты да. их э, приобретал по 40, по 40 целом, центов, да, а 40 удалось центра, выйти по, по 2 доллара. То есть фактически доходность 500 процентов. 2.45 даже, если быть точным. Частичку я закрывал по 2 и по 2.45 еще часть закрыл. Да, это правда. Ну капитал, конечно, громко сказано, потому что там вложения у меня были изначально, насколько я помню, около 300 долларов, там буквально плюс-минус, ну в среднем в общем 300 долларов, а вывел я тогда с них нормально. Получалось у меня по закрытым позициям уже было больше 3000. Понимаешь, в глазах вместо зрачков полетели значки долларов. Я так подумал, ага, если сейчас у меня вот такая вот картина получилась. Я уже, так, если сейчас 10 раз увеличу, ну ладно, в следующий раз через месяц увеличу в 5 раз, потом еще в 5, потом хотя бы в 3. Я уже, то есть, листаю так в интернете, думаю, так, хорошо, у нас есть такая яхта, есть такая яхта. О, вот это недвижимость в Доминикане вообще отличная будет. Это сколько? 6 месяцев? Нормально. Ну, мне кажется, вот такое мышление, оно очень характерно для трейдеров, которые вкусили вот успех. Да, И да. И это мышление... С ним просто нужно столкнуться, его нужно пропустить через себя. Конечно, безусловно. Оно и мне тоже было не раз знаком, поэтому я понимаю, какие эмоции ну, ты ну, развел Мы все с момент. этого начинали на тот момент, мы все пришли за одной и той же, мы пришли не за работой, мы пришли за мечтой. И поэтому, когда эта мечта у нас появляется, конечно, мы хотим эту мечту максимально реализовать очень сжатые сроки. Зачем нам растягивать это на всю жизнь, мы хотим яхту завтра, а дом послезавтра. А если говорить о текущих о реалиях, какие активы тебе приносят самый большой доход? Сейчас я уже начиная с 2015 года торгую именно на фьючерсной бирже CME Group. То есть я именно специализируюсь на фьючах. То есть да, в Форексе я не врезгу. Ну, естественно. Тем более те, кто работает непосредственно на фьючах и на Форексе, прекрасно понимают, что анализ, который технически, то есть это работа с уровнями, построение различных зон поддержки сопротивления, формирование зон покупателей-продавцов. Эти все вещи нужно сделать только на спотовом рынке. Почему? Потому что при экспирации контрактов мы получаем разницу в форвард-поинт, которая ближе к экспирации начинает уменьшаться, и отрисовка уровней становится абсолютно невозможно именно на фичах, хоть ты используешь пролонгированный контракт, хоть ты используешь текущий действующий контракт, а анализировать именно технически его практически невозможно. Поэтому техническую часть анализа я провожу именно в метатрейдере на Форексе. И часть анализа, ну, скажем, 50% так условно, это анализ объемов, это точные объемы, имеется в виду и кластерные объемы, имеется в виду э, индикаторы у меня есть, BigTrace, который для вливания по ленте принтов, агрегированные, либо же дробленные сделки, это обязательно профильные объемы, опорные объемы по вертикальным объемам, и все это вместе как формирует единое ядро. И тогда уже делу получается, синтез технической части анализа и объемной части анализа, и вместе их составляю получается вот таким образом... Ну, то Категории активов сегмента нету, где вот ты зарабатываешь а, нет, больше. Всего. Это валютные фьючерсы и золото нефть. Это вот именно то, что я торгую постоянно. Это, ну скажем, мое. Я к этому привык, я знаю их движение, я привык к разным манипуляциям, шейкаутам и подобным вещам. Именно они, да. А преимущественно это долгосрочный трейдинг? Наоборот, краткосрочный. Я честно, вот по своему темпераменту, наверное, жизнь в Грузии дает о себе знать, поэтому по своему темпераменту я больше все-таки краткосрочник. мне не хватает, действительно не хватает терпения, этого не скрываю абсолютно, на долгосрочные тренды, ну не мое это немного. Я не могу так вот сидеть месяц и ждать, когда же эта сделка уже дойдет. Я ее уже 50 раз закрою. И еще 50 раз э, войду по тренду и буду так вот кусочками ее брать. То есть, ну, мне лично так комфортно, это мой стиль. Не говорю, что это хорошо, не говорю, что это плохо. Каждому свое. каждого свой стиль. Ты не только хороший трейдер, но еще и управляющий. Вот в данный момент времени под твоим управлением находится около двух миллионов долларов. Да. Это серьезная сумма, это серьезное психологическое давление. И ответ более чем да. А, вот как тебе типа, удается справляться с этим прессом? Смотри, я в этот момент дело в том, что поначалу, когда я только начинал с, вами с управляющим трейдером, помню, первый переломный момент был на тот момент 230 или 240 тысяч. Тогда у меня было а, Это суммарная позиция по нескольким инвесторам. И я реально понял, что меня морально давит. Я боюсь, как бы не за эти деньги. Нет, я боюсь скорее а, за, за некую ответственность перед этими деньгами. Потому что у меня некая такая вот есть гиперответственность, скажем так, которая, к сожалению, мне порой ну, доставляет дискомфорт. Потому что, понимая, если бы я проще относился, я бы гораздо больше заработал, чем когда вот так вот дергаю за каждый доллар. И я понял простое решение, что… Мне нужна команда. Я начал реально создавать команду, делать эту команду именно из своих учеников. То есть я четко тогда понимаю их алгоритм, как они торгуют, что они делают, какая последовательность у них происходит. И, следовательно, я видел всю логику построения цепочки их мыслей. Вот. И, следовательно, я взял эти деньги, разделил вот так вот по частям, создан мастер-счет. Есть у каждого доступ к этому мастер-счету, поделена определенная часть, расписан риск-менеджмент, люди торгуют, я сверху наблюдаю, смотрю, чтобы грамотно соблюдали все риски. Понимаешь, я отношусь к тем трейдерам, которым не так важна прибыльность, мне важны риски, потому что я глубоко убежден, что если грамотно резать риски, то прибыльность у тебя автоматически будет расти. Не нужно гнаться за вот этими мифическими процентами прибыльности, там, как можно почитать всякие форумы, где псевдотрейдеры пишут, у меня там 50%, есть, у меня там 30%, а в следующий месяц, алё, а ты где? Где твои 50%, а куда ты вообще сам делался, почему ты удалился с форума и не отвечаешь. Вот чтобы подобных моментов не было. А нужно всегда очень грамотно к рискам относиться. Вот я всем ученикам просто вот беру, дальше и вдалбливаю это в голову, что говорю: пока вы не научитесь грамотно сопровождать сделки и свои риски, вы прибыльным трейдером не станете. Не нужно гнаться. Когда меня спрашивают, а сколько у тебя там процентов прибыльности в месяц? Я говорю, молодой человек, спросите лучше, какой у меня при этом риск. И я вам уже тогда скажу, с каким риском, какой получится приблизительно плюс-минус процент. Потому что все зависит опять-таки от риска. Денис, а как относишься к криптоиндустрии, к криптовалютам? Честно негативно. На данный момент, я считаю, пока еще не создана, во-первых, законодательная база под все эти активы. То есть они все-таки остаются частью теневой экономики, как ни крути. То есть нет еще таких законов, которые бы вывели ее из тени. Тем более в очень многих странах, в том же самом Китае, хотя сейчас вроде там ведутся переговоры о снятии запрета, но запрет в любом случае присутствует. А понимаешь, в чем дело? Я считаю, что... А, крипта не может существовать вот именно свободно, на тот момент, пока она никем не регулируется. Сама по себе идея создания крипты это была, естественно, децентрализация, это свободный а, обмен потоками. И а, для того, чтобы вот сейчас это вывести на уровень, это должна быть какая-то государственная крипта. То есть, если, например, Штаты там ФРС выпустят какую-то свою криптовалюту, она не будет вот так вот какая то там сегодня плюс-минус 20-30-50%. Ты не захочешь сегодня, например, расплачиваться в ресторане, если у тебя валюта вчера стоила на 30% дороже, а сегодня она стоит там на 50% дешевле. Ты вряд ли захочешь такие вот колебания, правильно? Ты Вчера ты мог купить себе, например, чай, а сегодня за эти деньги можешь себе купить, например, сочный стейк, а послезавтра за эти деньги ты сможешь купить только разве что чай, то есть сахар к этому чаю, понимаешь? То есть с точки зрения именно платежеспособного инструмента, я считаю, что крипта никак не состоялась. А вот именно с точки зрения спекулятивного инструмента – да, состоялась. Поэтому тут надо четко разграничивать, для чего yep. ее используют. Денис, огромное тебе спасибо за сегодняшнюю беседу, за то, что честно ответил на вопросы. Да, всегда Было очень содержательно. Я уверен, что нашим трейдерам и партнерам все так же понравится, как и мне. Друзья, с нами сегодня был… Трейдер, управляющий и владелец школы трейдинга New Wave Денис Ковач. Спасибо за приглашение. Надеюсь, что мои советы будут полезны трейдерам. Я не буду допускать тех ошибок, которые допускал я в начале. Всем пока. Спасибо, друзья.